Прежде чем говорить о мешах, скачайте пакет с персонажем, которого мы впоследствии анимируем. Скачать данный пакет вы можете на сайте vitalkov.com или по ссылке в описании к видео. Если у вас нет возможности использовать данный пакет, вы можете заменить его любым другим подходящим. После того, как вы его скачали, импортируйте его, щелкнув правой кнопкой мыши по папке Assets в разделе Project и выбрав из контекстного меню пункт Import Package Custom Package. Выберите файл пакета, откройте его и нажмите кнопку «Импорт». После окончания импорта вы увидите новые папки и ассеты, которые нужны для правильного функционирования персонажа. Но прежде чем его анимировать, поговорим немного о меше. Меша можно назвать каркас объекта, который придает ему форму. Он может быть анимированный, как у 3D персонажа, который двигается, или статический, такой как у камней, посуды, зданий, базовых объектов. Базовые объекты, такие как куб, цилиндр, сфера и другие, имеют статический меш с небольшим количеством полигонов. Эти объекты задействуют минимум компьютерной мощности и поэтому идеально подходят для тестирования игр. Давайте посмотрим, как выглядит меш у объекта куб. Для этого выберем объект куб и обратим внимание на вкладку инспектор. А именно нас интересует компонент межфильтр и его свойства меш. Меж это по сути форма объекта, чтобы наглядно продемонстрировать, раскройте свойства меж и посмотрите доступные меши. Выбрав любой другой меж вы увидите, как меняется форма объекта куб. Закроем это окно и щелкнем два раза левой кнопкой мыши по этому свойству для отображения самого меша. Как вы видите он состоит из треугольников, их еще называют полигоны и их количество на данном кубе достаточно мало, что скажется на высокой производительности компьютера при использовании таких низкополигональных объектов в своей игре. Теперь посмотрим на меш нашего персонажа. Откройте папку Meshes на вкладке Project и перетяните Assets персонажа на вкладку Hierarchy. Используя привязку, которую я рассказывал в десятом уроке, я выровняю персонажа по верхней поверхности пола. Теперь кликнем два раза свойства меж нашего персонажа и вы увидите на вкладку Project Mesh, который использует данная модель персонажа. Но если выбрать данный меж на вкладке Inspector можно детально его рассмотреть и как видно, количество полигонов на данном меше довольно много. Но на данный момент важно, чтобы вы поняли, что из себя представляет Mesh. Теперь самая вкусная часть этого урока – анимирование персонажа. Покажу я ее поверхностно, так как это не является целью данного урока. Более подробно о анимации я расскажу в последующих уроках, а как импортировать вы уже сейчас можете посмотреть в седьмом уроке. Для начала зададим, какой тип анимации будет использоваться персонажем. Для этого выберите на вкладке Project – Asset персонажа и на вкладке Инспектор выберите раздел Rig и для свойства Animation Type укажите значение Generic, а для свойства Avatar Definition укажите значение Create from this model, после чего нажмите кнопку Apply. Теперь откройте папку Animations на вкладке Project, выберите анимационные клипы, удерживая клавишу Ctrl или Shift и также в разделе Rig укажите вышеуказанные значения, после чего еще раз нажмите кнопку Apply. На вкладке Иерархия выберите персонажа и в его компоненте Animator Именно в свойстве контроллер укажите контроллер Dwarf Hero. Сделайте двойной клик по этому свойству, в результате чего откроется вкладка аниматор. Теперь создадим новое состояние, для этого щелкните правой кнопкой мыши в окне аниматор и выберите Create State Empty. В свойстве Motion задайте анимацию, которая будет проигрываться, например покоя. Как вы видите, сейчас у персонажа проигрывается анимация покоя. Чтобы использовать другую анимацию, создайте еще одно состояние и назначьте ему другую анимацию, например, бег. Чтобы связать одну анимацию с другой, используйте команду Make Transition. Таким образом можно анимировать персонажа в Unity, у которого анимация была заранее подготовлена в соответствующих программах для создания анимации. На этом данный урок закончен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в группе ВКонтакте. До скорой встречи!